Вот, собственно, и начинается моя дорога. Лодочки, которая одна из них наша стоит. И вот там наверху ждет меня такси, которое отвезет меня в аэропорт Гренады. Я лечу в Европу. Это <laughs> <laughs> Вот я сейчас нахожусь в аэропорту Гренады. Это такой небольшой аэропорт, но, кстати, нормальные международные рейсы в нем летают. Тоже рестораны есть. И дютики, и телек, с каким-то National Geographic идет, прикольно.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 Привет, друзья Я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас новая серия и новая задача мы с вами находимся на лодке амель супер мараму 2000 эта лодка стояла на озорах пять лет через пять лет наша задача ее открыть привести в порядок насколько это возможно то есть пройти полторы тысячи миль и зайти на материковую часть испании итак давайте открываем разбираем чиним готовим убираем и и короче все остальное для того чтобы мы смогли выйти погнали Важного нам нужно сделать по этой лодке чтобы у нас не было там условно не рабочие приборы это все мелочи важно чтобы были паруса важно чтобы работал двигатель и важно, чтобы работало правильно рулевое управление. Все остальное это просто экстра-бонусы, которые мы с удовольствием бы хотели получить. Но если это не будет работать, мы так совершенно спокойно дойдем. Во время штормов на этой лодке у нас есть некоторое повреждение. То есть вот видно. Тут сильно разломан гель-код. Но структура лодки не повреждена. То есть это уже едет как раз лодочка в ремонт в Испанию. Но пока вот мы будем идти на таком побитом борту, к сожалению. Но ничего, эта лодка восстанавливается. Это просто ранка, которую мы вылечим со временем. Жалко мы нашли. Нам надо найти второй дифрезер. Без второй морозилки на Амели не ходят. То есть а второго нету? Второй есть, вот мы смотрим. Ну, на бумаге есть, а пока не нашли, нашли один. Морозильник нашли один. Он как раз вот здесь. Есть, весьма интересная. Ну, вот так. Да, так есть, холодец. Причем большой? Да. А второго нет. Второго нет, но есть холодильник. Привычного игра. Для... Нет, там не кнопочка, там сбоку этот. А, вот, компьютер. застежечка, ага. да. да, есть второй, причем посмотрите какой большой и красивый. Из нержи, нормальная тема. Да. Но прикол есть в том, что у нас есть здесь выключатели, кстати, кстати, такие очень странные. Вот это вот холодильник такой с человечком мерзнущим. а вот это вот морозилки. Но только не здесь не есть вообще. два, две морозилки, а в природе... И указано, что две, а в природе мы пока нашли только одну. Ужас. Да, это странно. Ну, а тут у нас идет мойка лодки по полной программе. Сейчас будут мыть внутри, пока только снаружи. Очень. Мануалмен. Мануалмен и очень много. Ну, инструкцию читать, это не наш метод. Но... Это уже ее надо читать, когда все поломал. А мы уважение камели выставки таким образом. Итак, вот у нас лодку уже привели в порядок. Выглядит блестящая. Даже вот все поверхности, в которых видно отражение пакетиков. Короче... Ой, Дина, привет. Блестит с полиролем. Вся такая... О, вот он. Лодка по мере от То есть прошли всего сутки она уже прибавила в цене минимум 100 тысяч евро. Сейчас у нас задача фикс. Мы из мастер-каюты пытаемся вынести матрас. Давай его, давай, двигай его. Да, да нам предложили ему большие деньги. Да. Да. Да. Да ладно, все нормально, залазишь. Залазишь, да. Так, все для чего? Вот здесь вот сзади, надо вот это убрать, находится радар. То есть вот он. У нас находится. Кстати, почему-то там убрать. вода. И вот это надо тоже убрать. И вот тут тоже поднять. Да? Она ну, поднимается, будет. надеюсь? Э -э а. Я думаю, что вот это отдельно поднимается. А вот эту подушку забери. Так. Ага. так. что у нас здесь? Вот эта вот штука? Это э, перо руля, сам сегмент. Два трасса, которые, вот один, и вот второй, это трасса, которые идут на рулевое управление. А это угол, э, угол автопилота, то есть вот здесь э, электрический автопилот идет, вот он. Там внутри такая шестеренка, и моторы, он там двигает вот этот шток туда-сюда. И, соответственно, вот этот вот сегмент идет влево-вправо, влево-вправо. То есть... И сейчас я вам покажу, ради чего мы это все затеяли Потому что у нас очень большой ход руля у Это нас ужасно сумасшедший люфт Сумасшедший люфт На руле, да Такое Сережа, да. а где у нас аварийный румпель? Аварийный румпель у нас сейчас там, где лежат подушки с дивана То есть на боковой койке То есть между... ты знаешь, где он? Да, знаю Понятно, хорошо И там же, кстати, на него и кронштейн так, вот оно наше рулевое. Проблема в чем? Смотрите, какой свободный ход. Вот этот свободный ход нам каким-то мистическим образом нужно сейчас убрать. То есть физически, да, hello boy. Здравствуйте, Гайси. Весь этот люфт руля на тягах не сказался никак. Слышен постукивание, ну, при вращении. И слышно, как ходят тросы. Они не двигаются ни на миллиметр. Начинают двигаться чуть-чуть на кронштейне только, когда уже выбран полностью весь люфт. Смотри, Серёжа. Вот я сейчас давай э, машу рулем И вот сейчас двигается, да? Но здесь люфт сантиметров 20. Остановись. Остаю. И теперь выбирай только люфт влево Вот выбран. Вот это весь люфт. А я его мотаю туда-сюда. она совершенно ни на миллиметр не двигается, начинает двигаться только после выбора полностью всего люфта. А ты не думаешь, что может быть это связано, что где-то у нас какой-то трос, который идет, где-то он там оборвал ролик? Нет, не оборвало, потому что дальше он идет нормально. Я думаю, это связано с тем, что вот две регулировки. Ну, две свободный регулировки. ход, типа, выбрать. Да, потому что это очень большой свободный ход, на мой взгляд. Это Давай гигантский выберем. свободный ход. Там 5-7 градусов понятно, там где-то градусов 20. Градусов 20, да. Нужно да, пару это градусов надо вот Все, что есть возможность регулировкой взять да выбрать. Угу. Ну не затянуть, конечно, чтобы там реагировал на каждый чих. Сейчас делаем, завтра? Нет, сейчас. Мы зачем это все разобрали? Хорошо. Давай. Делаем сейчас. Давай. Процентов, я думаю, сейчас Буду даже легко. Нам хватит его, этого ключа? Да. Все, у нас цанга распущена, а тебе нужно вот эту вот штуку крутить. Только нужно эту штуку. Да, у нас же нет точки. Вопрос сколько, насколько тут? У нас нет нулевой точки. Может выбраться и все. Просто эта штука, она работает на закручивание, поэтому мы можем даже ею ее крутить, если надо. А это уже затерн. А это ты можешь крутить его вот этой, вот штукой просто ключом. Короче, вот видно, вот это вот все две планки, там внутри троса идут, а вот эта э, цепь это второй запасной автопилот. Вот у него мотор там сзади находится. Сейчас проверяем. Рули. Такс. Сережа, вообще люфта нет? Вообще люфта нет. Поставим так? Нет. Дадим Нет, я не могу его вообще повернуть. А, мы я думаю, мы его просто зажали. Я не уходи оттуда, я чуть да, давай. Ну, здесь руль даже не крутим Да, оно. Даляем! Да, оставляй, зажимай, мне нравится, отлично. Ну вот, э, в общем, мы рулевое настроили, потому что то, как это было раньше, это какой-то непонятный кошмар. Потому что настолько большого хода руля быть не должно. Это ну, просто противопоказано. Потому что так руль, ну, лодкой надо управлять, хотя бы чтобы как-то она ощущалась. А если так получается, то свободный ход, короче, такая болтанка, просто, ну, управлять так лодкой нельзя ни в коем случае. Вот этот 20 градусов люфта да, будет давать по, по, по несколько метров. Карандаш в стакане. Да. Попробуй. Будет давать по несколько метров носу? Оооо. Да. Так это же хорошо. Сейчас давай вот с крайнего попробуем. Пойдем его крайнего. Да нет. Все, все, все. Что у нас здесь? Что ты делал? Вот. вот это вот у нас есть выключатель автопилотов А надо вот пойти он. посмотреть, он выключился или нет а, Ну как, он может и выключился, но что-то меняет э, Какой-то из них один, какой-то из них второй Но как а... мы проверим, какой из них? А, один, это то, что у нас Короче, думаю... давай сейчас один я включу, проверим, работает нет Потом да. ноль, потом два, работает нет Если один и два работают, значит у нас просто два автопилота работают Все, Да. Согласна. отлично Сейчас ноль Но, подожди, стой, сейчас ноль Вот я нажимаю ему авто. Авто есть. Внимание. Не крутит? Нет. Не крутит. Так. Теперь давай на первый. Первый. Первый. Есть. Подожди, стой. Крутит. Крутит. Да? Руль крутит. Отлично. Есть. Теперь подожди, я на ноль выставлю.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 Отлично работает. Все, есть, стендбай. Давай его на первый. Первый. Есть, проверка. А это тихо да, потому что у него пилот в корме. Так, все, с автопилотами разобрались, стендбай. Отлично. Так, с автопилотами это есть. Да. Так, что еще обнаружил здесь в компасе большой пузырь. Но с этим уже ничего не делаешь, то есть все селевий. У нас есть вот BNG, э, здесь есть глубиномер и скорость ветра. Ну что здесь? Speed Depth, Wind, ну и все, в принципе. Так, здесь э, глубиномер требует калибрации, но мы взяли просто веревку с грузом и проверили глубину. Он показывает это вот 5, 5,0 правильно. Далее, SSB-радио, которым мы пользоваться никто не умеем, но это и не важно. Радио, такой... Old fashion радар. Крутяк. Такой вообще прямо-прямо уф. 8-биточка. Можно этот Супер Братья Марио. Так, полноценный Реймарин современный, только он почему-то не работает. Будем вызывать человека, который его будет чинить. Ну и, собственно, Фуруна навигатор старый. У него даже GPS работает, что удивительно, потому что нигде больше он не работает. Но с этим мы сейчас разберемся. Теперь давайте посмотрим. О, Гина, привет. До на Так, что у нас есть здесь? Это приборка, которая 12 вольтовая. Так, здесь у нас идут все ходовые огни, топ-мачты, green, red, green, red носовой. Потом, что это? Ходовой мотор. Далее, включение газа. Там электрический стоит клапан. Далее, это билч-памп, у нас сейчас билч там э, не работает, мы его будем смотреть. Вода, вода, кстати, тоже не работает, будем сейчас смотреть. Так, далее, это у нас э, все автопилоты и все лебедки, правильно, лебедки, да. видите, у нас? Это лебедки. А это просто... Что? А это очень, друзья, смешной э, выключатель, стоящий на главном пульте управления, и вы сейчас удивитесь. Значит, он э, всего лишь-навсего запитывает. 24 вольтовую розетку на камбузе. Розетку эту мы еще не искали, я вообще не уверен, что она нужна. Не Подожди, не он боялась. же еще, по-моему, умеет этот э, подсветку компаса. А, он еще умеет выключать, всего лишь не регулировать, а выключать подсветку компаса. Вот эта штучка регулирует подсветку компаса. А вот эта штучка ее зачем-то выключает. Очень сложно сделано. Для симметрии, чтобы кнопочек было отчетное число. Ну вот, наверное. Так, вот это у нас просто с подсветки кают, а это выключено. Причем тоже разделено. Кормовая, Кормовая центральная. центральная и носовая, да. да. Это холодильник с таким смешным вот мерзнущим человечком. Это холодильник. И в этой лодке установлен один фризер, но мы нашли, второй мы не нашли. Но его, вот здесь, судя по всему, и нету. Так, ну и верхние, это просто floodlight и anchorlight. То есть это как подсветка, подсветка, палубы, подсветка палубы, палубы и матч с парусами да так далее идем здесь у нас э, все что связано с 220 220 инвертор на 50 ампер для зарядки батареи на 30 ампер потом это э, посудомойка стиралка десалинатор микроволновка э, это у нас что не помнишь это вода мне почему 220 это Может что быть? А это биток. горячий это более а бойлер точно это А бойлер. да красненький бойлер нагревает так кли климат это кондиционер передний, передний центральный задний наверное или как-то да. так неважно. компрессор для накачки и дайвинговых баллонов а это просто розетки на 220 вольт а кстати вы не ослышались. Компрессор. Да, компрессор вы кстати, да, не ослышались это яхта и здесь есть посудомойка да, бинго она работает. Да, посудомойка. Далее, что здесь есть? Вот тут вот находится стиральная машинка. Подержись, Сереж. Мечта домой пойдет. Да, это встроено. Это, между прочим, базовая опция Амели. Так, вот. Но единственное, что она без сушки. Хотя написано в инструкции, что это стиралка и драйер. Но здесь я по... Вот этим вот всем надписям на французский, а же французская лодка. Я не нашел, что она ну, умеет сушить. Ну, как бы вертикальная сушка, я вообще не ну, встречалась, честно. Вверху, не, ну отжим джим, да, но я имею в виду сушка. Ну, чисто сушка. <губ> так, все. Вот такие забавашки Из-чего. Да. Иногда приходится же готовить. Кого-то придется загнать на камбус. А у нас качка. Наказан. <плотное> Да, да, она очень крепкая, то есть очень удобно располагаться. Вот эта передняя каюта, это странное устройство, это носовая подрулька. Вот она, короче, я потом покажу, как она работает. Она вниз вот так уезжает, там открывается лючок, но для этого мы сначала помоем дно. В общем, вот это мотор, который именно подрульки, вот там снизу пропеллер, который на сухую, и вот этот механизм, который ее поднимает, опускает. Но наша задача в другом. Вот у нас есть такой ящик. И это должен быть цепной ящик. Доступ в цепной ящик идет из передней. Oops. Так, -с. там лежит цепь. Ну, так, цепь в нормальном состоянии. Сколько ее мы вывалим, посмотрим, я не знаю. Но так она вроде цепь неплохая. Ну что ж, держи, закрываем. Обратно носовая каюта. Ящик, вернее, шкафчик. И вот если мы посмотрим сюда, здесь у нас находятся выключатели. Это якорная лебедка. Наверное. Да, это она, и там релюшка щелкает. Ну да, релюшки щелкают как раз здесь. И к ним доступ, я так понимаю. Вот здесь, с задней стороны. Ну, такое немножко странное решение. Тут куча проводов, которые идут прямо из центральной каюты. Но доступ есть хороший, поэтому... Ну да, большие реле. Короче, нормально. Так, у нас новый день, новая проблема. Пропало электричество 220. Проверили все фьюзы, все предохранители, все включено. А электричества нет. А из того, что сегодня происходит, вот пришел человек и делает нам ТО двигателя. Вот там машина стоит. Короче, только что была хорошая новость. Мы подошли к соседям на лодке и спросили, у вас есть электричество? И сказали, электричества нет. И мы такие, яс, типа, они не понимают, чем мы радуемся. Еще сказать, что никто... Да, да, да. И, короче, никто не понял, почему мы радуемся. А радуемся мы потому, что ничего не поломалось. Это просто нормально, нету электричества. Теперь несколько слов о безопасности. Здесь вот есть лайфрафт, у него такая вот штука, вот она, которая торчит так в сторону. То есть ты падаешь на нее так вот красиво напарываешься, но с ней ничего сделать нельзя, потому что оно здесь вот, вот так вот, вот так вот. То есть вот эта вот штука вот здесь вот таким вот мистическим образом и находится. Клево. Сережа, что у тебя здесь происходит? Я. У нас тут было много-много пресной воды. Это очень мало воды. Воды было вот так. То есть сейчас примерно три четверти мы вычерпали. Водичка пресная, нам не нужна. То есть где-то она из за борта получается набежала, да? А, есть мнение, что она набежала на самом деле все-таки вот через этот люк. Ты думаешь через люк? Мне кажется, все-таки не через люк. Пресная? Ну пресная, понятно, что это дождевая просто откуда она? больше нету вариантов единственный вариант я посмотрю когда дочерпаю хотя здесь дырка не ствознаю ну вот надо найти короче откуда оно вообще появилось так, ну что друзья у нас сейчас стоит задача нужно проверить э, все паруса на открытие и закрытие так вот этот такой шикарный пульт old совсем но давайте с него и начнем итак Сереж наверное ты давай иди туда да. И смотри внимательно на то, что происходит. Итак. Фок. Эй! Где Натяни его, я его сейчас докручу. Не, просто рукой, да-да. Еще. Ага, еще чуть-чуть. Стоп, а теперь его так плотно затянем. Так, значит, на Бизани у нас получается. А, вот. А, все, я понял. он Кнопка электролебедка. Да, Понятно. Вот у нас Понятно. Только электролебедка у нас нет мотора. Ни одного это ручная тема. Ага. Я имею в виду.. Ага. Так, с кнопкой понятно, но это ладно, это мелочь. Это же... Так, что вы знаете о гидонизме? Вот так вот сидишь себе вот здесь вот за штурвалом, вот так вот. И потом тебе нужно подтянуть лебедку? Есть, конечно, вот здесь вот так вот, ты так тянешься, тянешься и нажимаешь кнопку, и крутится лебедка вот так вот. Тянешься с мучениями, вот так вот, вот вы видите такое вот. А есть еще вот так вот, просто сидишь и делаешь вот так. Ну, это же намного легче, чем вот это тянуться туда нужно.